Здравствуйте, в эфире новости в студии Сергей Тугушев. В мире отчаянно пытаются остановить новую мутацию коронавируса «Омикрон» с понедельника, полностью закрывают границы для иностранцев Израиль, где выявили два случая заболевания новым штаммом. Прибывающим своим гражданам предлагают на такси или авто проследовать домой на обязательный карантин. Контакты и местонахождение тех, кто заразился, будут отслеживать по геолокации телефона. Новую мутацию изначально обнаружили на юге Африки, больше всего зараженных в ЮАР. Ряд стран уже прекратили авиасообщения с регионом, но, несмотря на все меры, омикрон уже выявили в Бельгии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Великобритании, Италии, Франции. Канаде и Австралии. Нидерландах, где также зафиксировали новые штаммы, супружеская пара, прилетевшая из ЮАР, пыталась сбежать из карантина. На поиски бросили военную полицию. Беглецов задержали в аэропорту, они уже были в самолете. Теперь, по всей видимости, на карантин посадят и пассажиров этого рейса. В России на данный момент Амикрон не обнаружен. Между тем, в ЮАР еще находятся наши туристы. С ними на связи находятся дипломаты. По прилету каждый пройдет обязательное тестирование. Пока возможность вернуться остается, но многие столкнулись с проблемами. Рейсы в Москву, которые сейчас есть в агрегаторах, они все через Юханнесбург с большой пересадкой 48 часов и со самостоятельной э, сменой аэропорта. А там, мы не знаем, какая там обстановка, говорили, что э, из Йоханнесбурга люди тоже не могут вылететь, поэтому есть большая вероятность застрять там. Разработчики вакцин, в том числе в нашей стране, заявляют, что существующие препараты защищают от нового штамма. Между тем, сегодня министры здравоохранения стран «семерки» проводят специальную встречу и обвиняются первой информацией, собранной учеными. Врачи в ЮАР сообщают, что штам омикрон сопровождается довольно умеренными симптомами, и его возможно лечить не в больнице, а на дому. В Великобритании, где пока выявили три случая заболевания микроном, со вторника обязали всех жителей носить маски в транспорте и магазинах. На шахте Листвяжная в Кемеровской области продолжают ликвидировать последствия крупной аварии, в которой на прошлой неделе погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. Напомню, что эпицентр взрыва метана находился рядом с вентиляционной системой. Она разрушена, спускаться в шахту нельзя, там высокая концентрация опасного газа и сохраняется угроза нового взрыва. Так что пока с поверхности пробурили скважину и по ней закачивают в шахту азот. Также берут пробы воздуха, под землей остаются... 40 погибших. Спасенные шахтеры, более 60 человек, проходят лечение в больнице. Задержано руководство шахты и два сотрудника Ростехнадзора. Они проводили проверки предприятия. Расследуются два уголовных дела. К другим темам. Мощные снегопады накрыли север Испании. В трех провинциях действует максимальный уровень погодной опасности. Всему виной циклон Арвин. Замело около полутора сотен дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая. В сугробах застревают не только легковые автомобили. Их вызволяет с помощью спецтехники. В некоторых районах пришлось остановить движение машин. Люди окрывались от непогоды на заправках и сервисных центрах. Некоторым пришлось провести там более 15 часов. Последствия сильных снегопадов устраняют и в Новгородской области. Там из-за непогоды без света оставались несколько тысяч жителей. Бригада энергетиков работает в круглосуточном режиме. Где-то клэп без спецтехники не пробраться. По дороге расчищаются гробы и убирают с пути поваленные деревья. А в Санкт-Петербурге готовятся к сильной метели. Снег уже идет и, по прогнозам, продолжится весь день. Этой ночью на улице Северной столицы вывели почти 850 единиц уборочной техники. Днем, как планируется, силы будут наращивать. В городе сохранятся морозы, усилится ветер до 15 метров в секунду. Более мощные порывы до 20 метров в секунду сегодня ожидаются в столичном регионе. Объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом в Москве и области, так же, как и по всей европейской части страны, прогнозируется необычайно теплая для ноября погода, почти на 7 градусов выше нормы. Это объясняет синоптики влияния воздушных масс с Атлантики и Африки. Днем столицы до плюс 5, такая температура сохранится даже ночью, но ну, а в среду резко похолодает. И в завершении о премьере сезона. Сегодня на первом стартует масштабный кинопроект – биографическая драма «Вертинский». История о самом известном русском шансонье 20 века о человеке богемы с большим сердцем. Александр Вертинский, по сути, придумал жанр авторской песни. Кинофеерия Авдотьи Смирновой жизнь жизни легендарного артиста охватывает 37 лет и 7 стран. Зрители увидят, чего начиналась головокружительная карьера Вертинского, как он придумал свою первую сценическую меня. Миниатюру, как пережил войну и эмиграцию. В в Буре. Лучше прочитать текст песни, а потом слушать. Появится объемы и понимание вообще. Я слушал, как он это, как он это делает, а не про что. А так как он обыгрывал это на сцене, то он же еще изображал там все пластично. Тогда это все как-то соединялось. Итак, первые две серии фильма уже сегодня. Смотрите в 21.30 сразу после программы «Время». На этом пока все. Будьте с нами. Эфир Первого канала продолжит программа «Доброе утро».